Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Рыбный Супик и это срочное включение. Сегодня я вам покажу свои находки в файлах игры. Приготовьтесь, сегодня будет очень жарко. Интро, погнали. Подожди, ты реально думаешь, что я покажу новый кейс просто так? Да, покажу, но пожалуйста друг, именно ты. Нажми на большую красную кнопку подписаться, поставь лайк и напиши комментарий. Покажи, что я снимал это видео не просто так, помоги мне добить 3000 подписчиков. И думаю стоит начать с простого, раньше в файлах игры был скин зомби на девочку из Чудопака. но и зомби у нее были только руки. Но в новом обновлении нам добавили полноценную модель зомби, выглядит она достаточно забавно, а не страшно, я бы сказал это даже какой-то костюм на хэллоуин. Кстати по информации моего коллеги дедшота в игру планируют добавить два новых режима до нового года, и мне кажется что на хэллоуин добавят режим зомби. А второй режим это будет резня или же бой на ножах. А вы как считаете, добавит ли режим зомби на Хэллоуин? Напиши свое мнение в комментариях. А перед самым интересным, давайте я вам покажу как будет выглядеть Стартрек. Некоторые показывали развертку, а я покажу 3 d модель. Выглядит она достаточно интересно, надеюсь что его добавят в ближайших обновлениях. Кстати возможно это будет отдельное качество оружия. Интересно его можно будет сломать если набить больше килов, чем тут нулей. Ну а теперь друзья перейдем к самому сочному, это новый кейс. Название у него Лезвие. Кстати друзья, в своем телеграм канале я сливал крафт-кейс, который могли бы добавить. Интересный факт. В файлах игры осталась папка с крафткейсом, но если открыть ее 3 d модель, то это будет новый кейс. Возможно крафткейс мы уже никогда и не увидим. А вот и сам новый кейс. На макушке данного кейса изображены тычки, только их соединили зачем-то, ну думаю это было и так задумано. Думаю этот кейс будет на потому что название говорит само за себя. И что-то мне подсказывает, если он будет за золотые монеты, то он явно будет стоить, ну, в два раза дороже, а может и нет. К сожалению, мне не удалось найти скины и вообще прямой дроп с этого кейса. Но если у меня появится хоть какая-то информация, вы сможете о ней узнать самые первые в моем телеграм-канале. Друзья, а на этом все. Больше я пока нового ничего не нашел. Ну, нашел там фоны, которые добавили на картах. Ну, думаю, не надо вставлять в ролик. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рад вас видеть на своих стримах. Давайте добьем меня 3000 подписчиков до конца октября. Всем спасибо, всем пока.